Привет, девчонки! В зоне вещания проект Valimazos.ru и я, Юлия Арыш. Сегодня я пригласила к себе на встречу создателя, идейного вдохновителя и владельца замечательного сервиса, который позволяет вести нам свою работу и не только нам, а тысячам людям в интернете, владельца смарт-респондера Макса Хигера. Макс, Привет! Привет. привет. Сегодня мы решили поговорить, потому что, Макс, я знаю, что ты ушел из офиса и ты снова вернулся в офис. Но это две разные истории, поэтому расскажи, как ты ушел и как вернулся в офис. Ну, процесс ухода офиса, вам всегда связан с тем, что человек вызревает к тому, чтобы все-таки принять ответственность за свою жизнь в свои руки и начать управлять своей жизнью с определенной усталостью от какой-то однообразной жизни в офисе, да, то есть ты приходишь из одной коробки в другую коробку и очень много проводишь там времени. Вот. И, конечно же, со временем это накапливается, становится рутинным, надоедает, и возникает желание покинуть эти стены, покинуть эту клетку, разбавить свою жизнь какими-то красками, да, путешествиями, эмоциями. Но э, если мы развиваем бизнес, то рано или поздно любой бизнес достигает такой точки, когда он больше не может продолжать свою деятельность без офиса. То есть если бизнес становится крупным, если бизнес расширяется, то э, неизбежно возникает необходимость в том, чтобы создать место, где э, будет хорошо работать групповая динамика. То есть где люди будут на так называемых коротких линиях коммуникации, в близости друг с другом, и когда вот люди именно находятся рядом друг с другом, и если там организовать все правильно, не как в большинстве наших офисов, то возникает такая некая коммунная группа-динамика, да? такая вот групповая динамика, и групповая динамика, она способствует тому, чтобы очень эффективно, быстро решать задачи, которые ставятся перед собой. Сама компания, да и в принципе многие люди ставят на своем уровне развития. И вот здесь я хотел добавить важный момент, что далеко не все готовы на своем уровне развития покинуть офис. Многим людям крайне нужен офис для того, чтобы лучше дисциплинироваться, эффективнее работать. То есть офис не сам по себе зло. Зло это то, что люди застревают в офисе, зло это как многие компании организовывают работу в офисе, вот это зло. Но сам по себе офис, с моей точки зрения, не является корнем как бы, проблемы. Да? То есть Офис это всего лишь помещение, где люди собираются вместе достичь какой-то цели, поработать, получить удовольствие от процесса. И просто вот оно как бы в корпоративном мире превратилось в какое-то такое вот, знаешь, рабство, что туда нужно приходить вот как на работу, да, то есть от слова рабства и вкалывать там, да, и вот как-то, не знаю, прозябать, да, свою жизнь в достижении каких-то непонятных чужих целей. Вот это проблема. Смотри, Макс, вот у тебя замечательный сервис, который позволяет нам, девчонки, связываться с вами постоянно, когда у нас для вас есть ценная информация. Расскажи, как тебе пришла идея, вообще пришла идея создать именно его, потому что, в принципе, он уже существует очень долго на рынке, да? А вот как, как вот идея? Потому что многие, например, не знают, из чего можно построить свой бизнес. Ну, идея была такая, что я умел делать сайты, я устал заниматься в свое время дизайном то есть я очень много занимался и дизайном и веб-дизайном и уже было какое-то вызревание к чему-то новому но я никак не мог поймать вот этот вот уловить момент куда же мне пойти и я пошел сначала там в сетевой маркетинг да, то есть сетевой бизнес пробовал себя там достаточно долго и неплохо то есть у меня были успешные достижения там всякие но э, постепенно я все-таки вот, э, вызрел к тому, что сетевой маркетинг – это не мое. И уже в тот момент, когда я искал себя в сетевом маркетинге, я попал на тренинг Димы Смокотина. Вот, и Дима там объяснил, как строится бизнес сетевой бизнес через интернет. И одна из вещей, которую он объяснял, это как раз было вот email-маркетинг, то есть как строить отношения с аудиторией, что такое маркетинг с разрешения, как это важно, как важно сначала создать отношения, атмосферу и только потом продавать уже что-то, предлагать. И вот это меня очень сильно зацепило, я просто на тот момент понял, почему мне в сетевом маркетинге не получалось, почему я там делал сайты какие-то, пробовал через интернет что-то продвигать, вот в плане сетевого маркетинга у меня тоже ничего не выходило, потому что я болел болезнью большинства людей, продай, продай, продай, вот это называется, хочу продать, мне нужны деньги, я действую из нужды, из того, что мне нужно что-то, а на самом деле маркетинг правильный, он всегда делается из побуждения отдать что-то, да, то есть создать отношения какие-то, да, создать некое такое место, куда люди сами притягиваются, то есть... Вместо пуш-маркетинга применяется пол-маркетинг, притягательный маркетинг. И вот эта идея, когда я посетил эту группу, э, семинар э, Диму, она меня захватила полностью, просто переформатировала мозг, и уже на группе я увидел, что существует потребность. У всех тех людей, которые пришли на этот семинар, были проблемы, какой же инструмент использовать для иного маркетинга И там я просто вот увидел четко... Как Точки сходятся и все мои навыки что я занимался и веб-дизайном и дизайном и уже на тот момент создавал сайты и программировал вот здесь они могут лучшим образом сойтись вместе и дать действительно тот продукт который ну, по-настоящему нужен людям то есть я вот не знаю как то какой-то пятой точкой да, интуиции сердцем почувствовал что вот здесь на этой группе собралось небольшое количество людей и всем это надо а сколько вообще этих людей которые действительно нуждаются вот в таких инструментах. И я немножко даже, у меня как развернулось видение вперед, я увидел, что за этим будущее, что email-маркетинг за этим будущее, за будущее за отношениями, которые происходят на уровне доверия, качества, на уровне образования, принесения пользы, ценности на рынок. И вот Как-то там оно у меня сработало, я загорелся. И буквально сразу после этого семинара я начал работу. То есть я уже приступил к созданию своего сервиса. То есть, ну Эту историю я часто рассказываю, примерно так это возникло. А, хорошо, Макс, смотри, а, ты постоянно совершенствуешь свой сервис. Ну, потому что ну, я являюсь клиентом уже давно, и как блондинка я могу сказать, что, да, в принципе, сервис очень приятный интерфейсами, да, имеет кучу, кучу возможностей. Расскажи, как ты опираешься на а, какие-то новые, фишки в своем, да, в бизнесе, да, что ты постоянно привносишь в него, постоянно что-то меняется, где ты ищешь вот именно, что нужно людям? Единственный, самый надежный способ сделать для людей то, что им нужно, это пойти к людям и спросить, что вам нужно. И это основная модель, которую я исповедую в бизнесе, то есть я исповедую модель бизнеса как служение людям то есть бизнес это модель служения людям в обмен за их деньги когда ты производишь классный продукт который решает действительно те проблемы которые у них есть который помогает им достигать лучшие их цели в жизни люди естественным образом приходят и хотят отблагодарить тебя то есть платят деньги и деньги в моей философии бизнеса, они занимают далеко не первую роль, а именно роль поощрения за принесение ценности на, на рынок. То есть это вот я служу людям, да, я предан служению людям, и за это я, в принципе, естественным образом, потом прошу уже деньги. Я не прошу деньги сразу, да, я э, пытаюсь сначала отдать выдох, да, и потом вдох уже это как бы получение денег. И вот я считаю, что это модель будущего, это модель новых богатых. да. То есть это люди, которые сначала задаются вопросом, чем я могу быть полезен этому миру, да? какая моя роль в этом мире, как я могу служить лучшим образом людям, социуму, чтобы в ответ этого исходящего потока мне пришел большой входящий поток денег, да? ну и других признаний и всего остального. Других конфеток таких, да. И вот получается, что когда я развиваю смарт-респондер, я придерживаюсь сразу нескольких направлений. Вот это главное направление. Я общаюсь с людьми, я продолжаю быть доступен к общению, как бы, да. И я спрашиваю, что вам нужно, то есть какая проблема, да? вот даже мы с тобой вчера разговаривали, и ты мне вчера говоришь, что надо больше обучения, да, там, даже не вчера, это пару дней назад, mm -hmm. да, было, э, нужно больше обучения, да, нужно более про просто делать какие-то вещи, я пришел после этого, э, открыл свою интеллект-карту и записал эти вещи. То есть я постоянно это записываю. Я пообщался там с Артемом Летушовым тоже записал то, что он мне, он мне насоветовал. Очень много вещей, очень важных. И я люблю общаться с людьми, узнавать, что им нужно и делать это. Потом я слежу за трендами в мире. Что происходит в мире? То есть как развиваются конкурирующие сервисы, там, мировые, известные, да, как бы MailChimp, там, GetResponse и так далее. И я смотрю, как э, это можно... Лучшим образом адаптировать каким-то вещам, которые происходят в Рунете. Потому что я не человек, который берет просто и копирует. Вот. И таким образом, ну, то есть вот совмещаются с одной стороны моделирование, с другой стороны обратная связь, анализ обратной связи, с третьей стороны собственные какие-то озарения, идеи, побуждения, вот что лучше сделать. Макс, смотри, а... назови три основные, ну, полагающие в email-маркетинге, именно в email письмах, да, которые приносят удачу вот людям, которые ведут? Потому что очень многие занимаются нечестной игрой да, на рынке. В принципе, как со стороны обывателей, если смотришь, да, когда ты подписываешься на кого-то. Как ты считаешь, успешная email-рассылка? какое она должна быть? Вот три составляющие. Ну, первое, в ней должно быть не менее 50% бесплатного контента. Причем не просто фигни какой-то, а качественной информации, практического характера по принципу э, «возьми, внедри и получи результат». Причем желательно давать информацию даже вот в таком русле, что «дал» и буквально после информации даешь домашние задания. То есть э, у нас, насколько ты знаешь, насколько вы знаете, существует уже огромная проблема переизбытка информации поверхностного такого качества, то есть очень много информации ни о чем, воды. И сегодня действительно существует большой дефицит качественных душевных рассылок, которые с одной стороны несут реально практическую полезную информацию, с другой стороны они даются а, в такой хорошей эмоциональной игровой шоу-подаче. Да? То есть вот это элемент шоу, элемент практической информации, это очень сегодня важный аспект для жизни рассылки, чтобы она была интересной и жила долго. То есть, если вы будете злоупотреблять рекламой и продажами в вашей рассылке, люди будут крайне интенсивно отписываться от вашей рассылки. Ну вот, к сожалению, мы живем в такое время, когда сейчас очень много рекламы, очень много людей неправильно истолковывают email-маркетинг и все это немножко превращается, честно говоря тот самый спам, от которого email-маркетинг был лекарством. Да? То есть вот эти вещи нужно соблюдать. То есть персоналити, да? эмоциональная подача, практические формулы, как 1, 2, 3, 4, 5, что-то достичь, принципы, описание принципов которые позволяют не просто достичь чего-то одного, а прям решить ну, сразу много проблем. Потому что когда ты основополагающий принцип передаешь, жизненный какой-то, да, то и люди понимают его, они избегают огромного количества трудностей. Потом важно достаточно часто, ну как, не очень часто вести рассылку, но чтобы ритм был где-то такой вот, хотя бы выпуск в неделю, да, нужно давать, а желательно 2-3 даже давать. То есть нужно много коммуницировать, потому что большая конкуренция, очень много трэша сейчас всякого, и чтобы выделиться, количество тоже имеет значение, то есть нужно периодичность поддерживать в своей рассылки потом не нужно писать в одной рассылке очень много информации то есть э, достаточно компактные должны быть материалы потому что у людей сегодня нет времени долго читать или смотреть видео то есть если это видео тут до 15 минут если аудио где-то минут 30 э, если текстовая статья то ну, не больше страница 4 в Word да вот что-то такого плана и э, очень важно вот, как бы, создать не, некую атмосферу дружественности, доверительности в рассылке. Если это будет, то люди начнут приходить в рассылку и оставаться в ней. Ну, буквально непонятно откуда будут, во-первых, приходить. Сарафанное радио будет работать и будут приводить своих там, друзей сюда. И, конечно же, нужно не забывать о продажах, то есть нужно и продавать в рассылке, но делать это грамотно опираясь не на манипуляции какие-то простые, на какие-то формулы воздействия на бессознательные аудитории, а все таки взывать больше к сознательной части людей, к их живому интересу, к их живым проблемам, и тогда рассылка обречена на успех. Спасибо большое, Макс, было очень интересно. Я думаю, что девочки наши, кто не знал о том, что существует такой замечательный сервис, как Smart Responder, узнали о нем, да, узнали всю информацию, которая нужна была, потому что сейчас очень много, да, сервисов, но и чем сервис Макса отличается от других тем, что мы являемся приверженцами именно этого, потому что мы, так скажем, девушки, нам хочется проще и быстрее, и, естественно, грамотнее. И к тому же, тот, кто уже имеет ML-рассылку, он теперь знает, какой нужно вести правильно, чтобы от вас не отписывались, а только приписывались, да, правильно? Ну, отписываться все равно немножко будут, будут. да, но... Смарт-респондер это просто инструмент, во-первых, он недорогой, достаточно демократичный по ценам, во-вторых, он один из самых функциональных в Рунете сейчас, и в-третьих, мы исповедуем правильные ценности, я спускаю правильные ценности, поэтому наш сервис гармонично развивается, то есть мы не жадные, и у нас нет цели там, заработать все деньги там, Рунета, да? у нас есть миссия улучшить коммуникацию, качество коммуникации вот, в плане email рассылок, на русскоязычном пространстве. Спасибо, Макс. И, девчонки, делайте правильный выбор. И оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока-пока. Удачного email-маркетинга.